Мам, смотри, смотри, горит. Мам, вон. Смотри. Мальчик ты снимаешь? Да. Ой, какой кошмар. Ты чуть-чуть. Я не знаю. Он что падает? Да. Ах. А? А? Вс ⁇ Ой, упал. Мама дорогая! Ё-моё! Ой, вообще ужас какой! Боже мой! Мы только что наблюдали, как упал самолет. Это жесть!